Дорогие друзья, с вами Влад Сегодня Продолжаем проходить игру The Escape Pitch 2. В прошлой серии мы вот играли в первую карту, на первой карте. А в этой серии, как вы поняли уже по превьюшке, что мы будем уже играть на следующей карте. Ну, на второй, там, первой карте идет, ну, начальная. вторая карта я мог бы уже в прошлой серии ее начать. Не хотел, потому что я хотел специально на следующую серию ставить. В этой серии будем эту карту смотреть. Что она не закрывается? О, тюрьма. Понимаете? Это начальная, да, наша тюрьма? О, ну да. Вот эта вот тюрьма, да? Это начальная, да. Ну, Вот этой будем. Центр Перс. Не знаю, что это будет. Что, играть и как? Я что тебе. <плоднадцатом> а, это а что, нельзя? Так, в этой игроке. А, ну в этом. А, там а мой там... Аааа! -а, да я понял, чём прикол. Я понял, в чём прикол в этой и -э тюрьме. Таки. А, Строитесь что? Значит. А, локально. А, выбрать, клуб, за кого я буду играть. Давайте самого нормального. Это Вот это да. Имя. Что, больше нельзя а нельзя а, ну да. все давайте а вот это уже интересно В прошлый раз мы вообще нам выбирать нельзя было персонажа а тут надо выбирать сохранение даже офигеть там получается не так легко еще сбежать там взял ломаешься бах-бах-бах 5 минут 10 и уже избежал а тут нифига, тут, на серии 5 надо делать, чтобы избежать. Ну, я думаю. В следующей серии, я не знаю, будем, наверное, уже в Тапс играть. Да. Я хотел Тапс поиграть, но не знаю. Что-то решил, что не было и а давно. что то я решил у него поиграть. И Майнкрафта не было давно, и Бимджи драйва не было давно, и Ситискар драйвинг не было. Всего давно не было, я не знаю. Из-за того, что я играю, получается, через день, то я считаю, я уже... игры прохожу игр мало. Ну, очень мало. Две игры и все. Через день считаю, играю. А должно было по-другому быть. Вообще по-другому все. Ладно, загрузка идет. А пока идет загрузка, я хочу всем пожелать приятного просмотра, кто кушает, и кто нет, взять себе что-нибудь покушать. Да, и посоветую всем поставить лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать ничего, быть в курсе новостей. А что это такое? Вы видите полпис А зачем я его выбрала? <-пометр> Дай пропуск. А не, пропуск не надо, я не нажал пропуск. Присутствие на перекличках обязательно. если кто-то отсутствует, выйдет режим. Еда появляется в вашей столе отличный источник здоровья и энергии. Окей, они не буду пропускать. А попытка победить сообщается на центральный пост. А, ага, так тут еще еще побег? А там не было такого. Там можно было на Изи сбежать и все. Повышать интеллект читать книги. Я понял. Да, это будет додолго. Очень додолго. Очень додолго. Э это еще где-то гулять, переклички. А что переклички на улице, а тут... А, Работаете, денег посвятил инспекторы. спектр, окей. Вы, мы выделяем вам одну из комнат для проживания. Ну, конечно, где его тушить? С двумя смысле? Я не хочу, я хочу один жить. Давайте не, не такие маленькие, ну, хотя бы такое здоровое. Так, где я буду жить вообще, не понимаю. В этих двух комнатах, да? Или Эй, меня зовут Робин. Я тут придумал, как сбежать отсюда. На имя, если хотите получать, вы получите. Учать вам, окей. Я понял. Угу. Окей. Да. Окей, было бы, ну... Локал? Я играю еще не сам, что ли? Так, ага. ага. Включить, включить. Собаки. Ага. Что происходит? Алёк, где вы? Дёргает? А Ах ты бляха, я зарядился. Спасите! иди. я случайно. Ай, так он вот, уроком, вот именно. А что ты меня Хотя я его ударил. Я случайно его ударил, я не хотел. Меня бы посадили. У меня 84 здоровья, ладно, высвобождаюсь. Простите еще, я откажусь с этого. Не меня, я... хотя, в принципе, наплевать. Но все равно. Не, я еще пока ничего не сделал, я не знаю, что мы будем в этой серии делать, э -э -э. Че у нас обед, По хотя у меня здоровья мало, давайте жрать жрать, поднос, Нет. смотри, тут без подсказок, подсказок. не немножко, да. Ты поел? Я напить пить и в последний раз. <смех> в смысле поел? Чего? Не от меня. Так же радовал нормально. Боже, ну, что происходит? А я могу сбежать отсюда? Или я полюбасу жрать? Так я не хочу жрать. Всё, отдых ну для меня не отдых я буду план делать бля хочу а так все плохо я, я немножко не поиграл два дня не поиграл все уже управление забыл так. а это что такое а где я живу я уже забыл здесь Ух ты! Ааа, берем, берем, берем. Ой, сейчас клип. Так. А что мы можем с этого сделать? Я не понимаю ничего. Как там я альт? А, я понял. А, Оружие компании. А наш что? Да? Okay. А у нас ничего нет. А зачем нам металлич.. металлическая пластина? А я крафтить что-то сделать. Давайте. Завесы. Я помню, там можно было чего-то сделать. <in> <laughs> Изготавливай. Ничего не Я не помню, чего надо изготавливать можно что-то прийти <тит> да что я не понимаю что а у нас ничего нету да а -а -а. короче у нас нифига нету да а не мыло мы а у меня его нет <тит> короче уложи все обратно и все пошли отсюда Носок. ну Это можно и драться, по-моему, <смех> <Навычка> и драться сейчас. <смех> Окей. Сейчас у кого-то что-то украдет. Да, бляха зайди. Я на такую, что... <смех> надо Надо кое-что взять. так что у нас нам о напильничек оружие компонент так я могу им пользоваться смотри напильничком берем что там пили ага. а что я буду пить напильник бери о так я могу сбежать отсюда Ха, нафиг. а я могу сбежать отсюда Обед? Идите в жопу, я не хочу. Да бляха, ну как? Окей, окей. Окей, иду на обед. Зачем, uh -huh. конечно, мне... Нафиг этот обед нужен? Мне он не нужен, мне надо тут своим заниматься. Так, дерево. Ого, ого. Ого, так у него тут вообще дофига всего. Сейчас мы все занесем. Мысли. А так это не наши походу, так это еще не наши. Напильник опять. Окей. Okay. Мы с напильником уже ходим. А в смысле открытия?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 Чё мы можем из этого скрафтить? Ничего. Окей. Запись. <смех> чем мы можем скрафтить вообще? Можем... А чем мы можем? Так, и чем мы можем вообще крафтить? А? Так. Вот, ага. Ага. такие взяли. Вот, так я могу что-то скрафтить. Бейсбольная бита. Так, у меня есть вещи. Уже. Вынесу. Как можно гвозди выткни. Как гвозди? Ага. Все выкинул. Берем изоленту, значит, и крафтим бейсбольную биту. Да. Вот так, вот так. Вот мы уже бейсбольную биту скрафтили себе. Только это. Красавчики. Сейчас мы кого-то баф. Ты опоздал. Иди, иди нафиг. Гвозди забрал, вот дурак. Молодец, красавчик. Забрал у меня я офигенно. Ну ладно, не сильно и хотелось. Ну а тебе капец. <с> я тебя найду, тебе капец. Да, я ничего сказать не могу, да? А ч мне надо? Ч, снизу прожилу? не надо мне. А? Угу. Ну понятно. Ошибись. Добрая лепит, ручка инструмента, оружие, а кирканычка, ага. но у меня такого нет. А резак? А у меня есть? Бля, у меня только... Да. Надо еще одну вот такую форму найти. Я хочу резак облегченный взять. Ты чё ходишь с оружием? Я, как бы... <смех> с оружием ходит. Вот у него есть этот... Я посмотрю. Нет у него Так, супер-энфиз упражнение. Мне это не надо. Нафига мне это надо вообще. Я ничего не понял. Ага. Офиген, офиген, да. Так, сюда нет. Вот у него, ну, нет, Джордан не заходил. Да? Красавчик Джордан, вообще. Ну. Красавелла, бляха. Сейчас крафтим. Нет. В смысле, где? Изолент. Бляха. Что нам выбросить? Нам это не надо, наверное. Бери изоленту и по... Тебе изоленту нет? У Джордана всегда всё есть. Ты чё? Чё он? В душ? А чего? Подумаешь? Я не знаю. Я не знаю, как ты сейчас закрепляешь. А откуда я знаю? Я вообще сплю. Бляха, ну собака убежала. Откуда я знаю, что это? Где те Че что вы ко мне прикопались? Бляха, ну что? вы сразу ко мне прикопались? Я тут при чём? Я вообще не знаю, ничего. Я просто хочу сбежать отсюда. Все будете вымахиваться, я буду ловить. Полицию да. А как? А, не на пентак. А зачем я ее скрафтил, непонятно? А возьми вс реально да. А чё я ещё, у меня чуть не Так, а отвертка. я могу же что-то сломать? Ага. Так я сбегу сейчас. Ха! Нет, не сбегу. Мне она сломается постоянно. Блях, она всегда и выбросила эту. Ну, 80% пустой было. А зачем я копаю сюда? Не видит? Ну, печально. Так, у нас уже через 17 минут, где-то я не понимаю, что это. У Джордана там было что-то. Что-то у него было, я не помню. У него две звезды у него. Ага, ну, спасибо. Я отвергаю это никогда в жизни ничего не дополню. Так, вообще капец полный. <с <с две с звезды. Скоро будет две звезды. стоя. А, я... А, я э, э, да? А что я здесь делаю? меня вообще отдыха, я тут бегаю. А где у нас еще камеры есть, а? Нафиг, Мне две звезды, я не хочу попадаться ещё. Мне две звезды и так уже. Там не бля, хочу идти? Банан, скотч. Шоколадку я могу сожрать, я буду. А как ты А, сын, молодец. О, журнал. О, мыло. Ничего себе. Да я сейчас скрафтишь что-то. этого. А что можно было скрафтить? Носок надо, да? Оружие. Носок. Хотя у меня бита есть. Зачем мне это носок? знает. Так, что у нас тут вообще надо? Мне вообще сбежать неплохо было. Кирку мне надо. Ага. А, что, а как ее скрафтить эту фигню? Ух ты. А, а я понял. Древесиная, да. Так меня мой это я уже скрафтил. Так, древесина. Так, древесина и... Я... А мне ее нет. Бляха, надо искать. Фига ты. Фига ты. С... Древесиной пикай. А, у не носок есть. Он носком моет кому-то дать. По лицу. Короче, серия будет длинненькая, да, очень. Угу. Что такое? Что тебе надо вообще? В так Мне надо открыть, как бы. По... Да, ни у кого ничего нет. Помоги, я сейчас Молодец. Правильно. Ой, бляха, спортсмены а, я думал, спортсменом у нас время завели. Книга. Ну, там читать. Ой. Но это пока нам не, не надо, потому что мне сейчас надо срочно эту как Не факт, что, конечно, она есть у кого-то, но я бы... Надеюсь, еще у кого-то она есть. Так, а у кого-то есть вообще что-то нормально, полезное? Что происходит? что зависло. Что, проис... что происходит в этой игре, а? Зависает каждый опять. Красавчик! Я тебя сейчас как не унесу. Ага. А где мне ее сделать? Ее... Ага. А как мне ее сделать, блях? Или ее надо находить. А, ее находить надо походу. Ну, для этой надо вот эту фигню найти. А Я не знаю где. Она. Извините. перекличка. Идите нафиг, я не приду. Да, ее походу надо находить. А ее тут нельзя сделать. Я не вижу. Да. Куда я пошел вообще? Так, давай что-то унеси уже. Перекличка две, сп... мне нормально еще. Ещё можно нарвет. Перекличка? Клевее клево живее. Но если не посади, не не пи... Лая. Цель захвачена. Цель... Что происходит? Цель захвачена. А потом мне жалуются, что я перекличка, типа все дела. Да он сами меня убивает, что за фигня? Вы что, дураки, зачем вы меня убиваете? Бред какой-то происходит, а что лагает? Да уровень здоровья писали. А что у меня зависло опять? Опять зависло. Надо Возвращайте в камеру. Я хочу отдыхать. я хочу отдыхать. У меня здоровье 36, вы хотите, возвращайте в камеру. А, у меня что, А, бляха, возвращайся, я сейчас начну две пяди упасть. Давай энергетика. Блях, а что так все жестко-то? А, ночь, спать. Спать. Блях, у меня все отобрали, да? Бит отобрали. Да вы вообще, они меня все отобрали. Да, серия вообще когда-то закончится, нет Купе, а с биту отобрали. Серьезно? Так а как так? Напильник, у меня напинок. Света ну, у меня нет, а что за фигня? Все я походу Давайте хотя бы проломаем 65% процентов сломал. Перекличка, идите нафиг. Слушай, перекличка. Не вообще всё плохо. Угу. Перекличка будет. меня убивать, пожалуйста. Чуть избитая вообще. Где там что-то красное вообще? что я могу выбраться? А, Херси. Ну, хотя бы не у меня. А то мне еще камеру не надо обыскивать. Камеру сейчас будут обыскивать, не копать по полу. так все плохо. не хочу спасибо дерево так будет есть. будем восстанавливаться так угу. значит надо да, мне эту фигню надо иметь. А, мы энергетик. сделаем. О, так я могу ему. Я... А, напильника я что могу... я вообще. А что я могу напильником делать? Нафиг мне главное. Бляха, не завтрак. А я завтрак, я не завтрак, а мне не надо. я не понимаю. Я буду бегать, тебе веселиться и все. Я не знаю, зачем мне проходить игру. Это зачем? Я не хочу. Я смогу веселиться, бегать и все. Все будет прекрасно. Зачем мне это надо? Крыса что? За фигня? Чернила? Ладно, пускай пригодятся. Чернила. Боже, что происходит? Я победил. О, так я могу.. Обыскать его. Да бляха, ну я хотел его.. Я хотел его обыскать, ну ладно. А все, я уже не обучу, у меня уже нет смысла. Угу, угу, угу. А где? Где мне находить эту фигню? Где мне ее находить вообще? Биту. Я хотел биту сделать, мне надо изоленту. У меня вообще что? -то... Ну, конечно. У меня изолента есть, но у меня битвы нет. Давай выбрасывать что-то. Вот это мне нужно. Да выброси ты уже. Здесь нет места. Не ну, вот сюда выброси. Да куда ты. Так, отпусти. <реклама> блях, он забрал. Собака, блях, он забрал у меня все. Так, мне дерево надо. Мне нужно дерево, тупо дерево. Мика, иди Мне дерево. Нету? А, он под коптом делал. Он без меня уже хочет сбежать, да? Он уже под коптом делал. Это, это мусор. А, это мусор. Подкопка. Двадцать семь минут уже идет серия. Какого фига? Все, делаем эту фигню и все, и проваливаем. Четыре звезды. Чего? Что? Какого фига? дураки Ах, Чернила так, вот так. Ты чё? Ты чё тут делаешь? Бляха! Ты чё дурак? Тихо, тихо. Какого фига Обед. <плыва> а мне уже пофиг. Я, я уже обедать не буду, мне уже и так хипается. Так, мне нужно это оружие. А точно они не крафтятся, нет? Ну точно не крафтятся. Так, давай посмотрим. Вот она крафтится, мой вот я дурак такой. Что она должна крафтиться? Не может быть чтобы она не крафтилась Тут где-то 30 да ладно она не крафтится как она не крафтится где мне вот эту фигню взять Ну, не, не она не крафтится ее нигде не взять ой конечно мне капец что происходит вообще <смех> что происходит? Так, мне надо ее найти. Я не буду брать всяким хлам. Так что? Там и лопатка была. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас мы, бляха, устроим побегом. А, так это еще лучше. А, мы еще будем... Она не ломает вообще. <связанных> Офигенно. Энергетик выпивай, бляха. Нормально, нормально <связанных> Энергетик будешь пить всю жизнь, бляха. Я слишком устал, чтобы продолжать. Ты что, дурак, что ли? Давай...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 Да вы дураки, где все, Всякий мусор есть. Ну почему нету того, что мне надо, реально? Мой-то е нельзя выбить вообще. мы то ее крафтить надо. Я... Напишите в комментах. Радио есть, все есть, ну зачем? Где отсюда нет, ты нафиг? Тебя ещ нет. Да, бляха, это тюрьма бесконечная, по Там тюрьма вообще можно работать. Какая работа? Я работаю. У меня работы нету из тюрьма. О, бляха. Все, копается. Все поиграли, молодцы, молодцы. Прячься. в душ, прячься. Все, мне копается, по-моему. Вот на этом серию закончим. Боже, что происходит? О, боже мой! Я спрятался! О боже, что происходит? Нет, нет! Иди нафиг! Блях, откройте дверь, мне надо выйти! Куда мне идти? Что происходит? Отойдите! Дайте посидеть хотя бы. Ой, все, ловите меня, мне пофиг, я все, я право, все. А я все, я... а я уже все, что я могу сделать? Я могу домой вернуться, уже 30 минут, играем полчаса. А, все, купается, ну, купается. Скучно вам? Ага, скучно, бляха вам. Сдавай, я не буду сдаваться. Пляшусь. Называй свое место. Тебе надо остыть. Да я вообще в шоке, что происходит. Изоляция. Там происходит какой-то бред. Боже мой. Что я натворил? А что началось? А чего началось да Я не понял ничего. Куда меня вообще отвели? Припав. <свист> Ух ты, бляха. Ну-ка, э Эй, меня за... вс. Три звезды. Все. Мы на это. <свист> Ой, цветы Короче. Все, будем заканчивать на это. Я не знаю, что мы в этой серии вообще что мы делали. Мы там не делали, пару. В следующей серии нам надо найти эту каню как она я не знаю напишите в комментарии вот эту фигню которую гвозди вытаскивает я не понял как гвозда не понимаю короче пускай чистит какая-то я не буду ее чистить короче мы будем на следующей серии не я там 7 секунд 5 секунд короче сейчас выйду продолжим уже в следующей серии там где буду я ухожу. До свидания. А тут бегать можно вообще? Так, вроде, а, плевать не на это тоже. Я туда че целый день бе бегаю, непонятно, что занимаюсь. Давайте еще пару обыским, обычным чешу у нас тут есть. Ничего. А ничего у нас нету. Короче, возвращаемся в свою камеру. Так, мы у нас. Бляха, все украли. Конечно, условия тут ну, вообще короче, я не знаю, я не, я не знаю, я не хочу, я не хочу играть, вам, если вы наберете 45 лайков, там будем продолжение снимать, я не хочу, вот если честно, я лучше табс буду снимать, а майн, чем вот это, это капец какой-то, Я для меня, я только, ладно, поставлю, я собираю все, и мне сразу бах, и все, сразу все уходит ну вообще какой-то бред ну, ладно все ссылка на плейлист ролики будет в описании пока ставьте лайки подписывайтесь на канал комментируйте всем пока пока